Здравия всем здравым и на пороге здравости, добра, тепла, света, справедливости, благости. Всем вам родные, ваши веси, ваши жилища, места ваших проживаний. Вот сегодня у нас десятое на июня. Я решила выкопать, порвать этот топинамбур. Так, вот гляньте, солнышко потревожило, видно, его в кущиках. Вот люди собирают это самое листья, там же прячутся вот такие все это самое, такие, и начинают полить. Ну, вот я уже снимала это, вот такой топинамбур. Вот он маленький, небольшой, тон он большой, и цвел. Ну, все равно, вот емки накопала, что накопала вот такое вот, видите какие большущие, я даже и не и даже не думала, что такое. в общем что я делаю, я вырываю и вот так вот вырываю, вот он видите, вот он корень, это земляная груша называется. вот это обрываю и еще здесь тогда Начинаю подкапывать. Вот такой вот железячкой. Вот такой вот железякой. Где-то здесь должно еще быть. Так вот. Это маленький вот прям прицепился. Вот еще. Так. Сейчас будем искать. Где? Здесь. Потому что копион амбур был большой ветка большая и должно быть здесь Так. М -м -м. о, -о, -о, -о. Так, ну вот вот так вот вот такой вот не сильно Значит, сейчас мы видим еще. Вот, еще вот видите. Земелька здесь такая мякусенькая. Мякусенькая. Вот, видите? Вот, в середине. земле. земля мокрая. Сейчас одену рукавицу. И, так. И буду дальше. ну покажу, как это... Какой он есть. На самом деле. На самом деле вот такое вот... Вот такое вот растение. Да. Вот не, не забираю оставлю потом среди там туда я еще И еще можно копать тогда этим Лопата это я не хочу лопатой копать вот так вот вот что такое топин Тут вот чеснок растет еще зеленый, зелень, зеленушки много, много-много. Зеленого тут насобирали орехи. Сейчас побьем их птичкам, белочки положим. Надо вот рвать шиповник уже готов потребление. сушить его надо. Пока-пока. Так, ну вот мой урожай. Наш урожай топинамбура. Это у меня еще таких больших не было. И вот была засуха, дождей не было, а потом дождики уже когда пошли. Ну, правда, там. О, и тимоху. Так, Вот, гляньте, какие большие. Вот это называется земляная груша. Топинамбур. Это не репа. Как все говорят, репа это. Это не репа. Репу я не видела, если честно сказать. Вот так вот. Вот такой у нас урожай. Сейчас он грязный. Потом пообчищаю, помою, намочу помою высушу и будем кушать сегодня там он где есть надрезанные возьму надрезанные и так покушаем всем добра!